Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2 и у нас на очереди следующая миссия. Но сначала мы попадаем в меню или, так сказать, на мостик нашего корабля. В прошлый раз, если вы не помните, мы закончили на том, что спасались от зергов, которые заполнили Марсару. Не знаю, что там они забыли, но, по-видимому, они там оккупировали ее прям очень... Так, ну что, давайте поговорим с Тайкусом, что он скажет по поводу всего этого. Шикарный у тебя кораблик, Джимми. Где ты раздобыл этот летающий дворец? Раньше Гиперион был флагманским кораблем Менгска. Мы с матом позаимствовали его, когда наши пути с Арктуром разошлись. Эта старушка вытащила нас из многих неприятностей. Кстати, о неприятностях, Тайкус. Почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре? И правда. У тебя что, молнию заела? Ладно, раскусил. Мне немного помогли с побегом из тюрьмы. Скажем так, за мной теперь должок. И я не выберусь из костюмчика, пока не расплачусь. И кому это ты задолжал? Кто тебя выпустил? Мёбиусы, естественно. Я же с ними не в музее познакомился. Им позарез нужны эти артефакты. Лучше не впутывай нас в свои дела, Тайкус. Об оплате твоих долгов мы не договаривались. На самом деле Тайкус врет. Но позже вы узнаете, что на самом деле и кому он задолжал. Так, ну давайте поговорим с Хорнером. Мэттом. действительно так плохо, Мэтт. Сообщения о нападениях зергов приходят со всего сектора. Менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет Доминиона, бросив пограничные миры на произвол судьбы. Это настоящий ад. Мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горсткой добровольцев. Значит, пока не будем геройствовать. Поднимем деньжат на Мебиусах, а там все немного утрясется. Тогда и разберемся. Ты, кажется, не понимаешь Ничего не утрясется Зерги не остановятся, пока не перебьют нас всех Не кипятись, Мэтт Никто не собирается отсиживаться Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме Нужно подзаработать денег Собрать людей, вооружиться Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать Так, кто у нас тут еще есть? Для меня честь служить под вашим началом Отлично Архив заданий а, это мы можем, видимо, задания предыдущие посмотреть. Но я их уже проходил. На эксперте, поэтому нет смысла мне возвращаться к ним. Так, давайте поговорим с этим парнишей, кто это такой. А, сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Да, кстати, в этой части игра немножко отличается. Ну или точнее она, в принципе, совпадает. с Кёртсов за и Лего все взводят. У нас есть также арсенал. Есть у нас лаборатория. Есть еще кают-компания. Не знаю, что это за кают-компания. Давайте-ка сначала перейдем в арсенал, раз что он помечается. Эй, народ! Наш славный предводитель вернулся! хе как поживаешь, колбой? Что нового, Сван? Ничего особенного. Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага, Улучшения все занесены в консоль Но на них потребуется деньги И немалые Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками Слушай, я знаю, что с деньгами В последнее время было туго Но этот артефакт с Марсары Окупит все наши расходы Где-то я это уже слышал, брат Но теперь другое дело И это я тоже слышал Хм что скажешь нам, Свон? Улучшение того, что у нас уже есть, это хорошо. Но когда у нас появятся новые разработки, в арсенале шаром покати. Когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое, я сохраняю чертежи, чтобы при необходимости наладить производство. Если тебе нужно построить что-нибудь особенное, обеспечь меня чертежами. Hmm. Посмотрим кон консоль арсенал. Так, у нас есть два юнита, плюс есть база. Увеличивает дальность атаки всех боевых единиц, находящихся в бункере. увеличит вместимость бункера на два места. Так, ну у нас есть морпехи и есть медики. Для обучения медиков больше не требуется лаборатория. Вот это, кстати, очень полезная, я считаю, технология. Потому что, по-моему, во втором и Wings of Liberty в компании у нас не будет медиваков вообще. И чтобы нам как-то лечить наши войска, потребуются медики. Так что обучать данные войска это является хорошим вложением в самом начале. Медики лечат на 25% быстрее, затраты энергии медиков снижаются на 33%. Но это нам потребуется позже, пока что мы, конечно, во-первых, и не можем, во-вторых, и не нужно нам это. Запас здоровья морпехов увеличивается на 10 единиц. повышается на 25 процентов получается, да? У нас появляется возможность steam -парка, но нет, знаете, да, нам требуется в первую очередь именно вместимость, это еще не вместимость, а, а в два раза быстрее и плюс к тому же не надо лабораторию нанимать, точнее строить для найма медиков. Плюс, кстати, у меня тут есть еще возможность увеличить и улучшить наши бункеры. В принципе, это тоже очень хорошие технологии. Однако, давайте-ка займемся сначала именно медиками. Давайте-ка начнем именно с этого. Потому что лаборатория, во-первых, и время занимает, во-вторых, и там всего лишь по одному дюниту нанимается, а так и просто построил сразу два реактора в двух бараках. И вы увидите, сколько много всего можно нанимать одновременно. Так что это полезное вложение будет. Плюс, я думаю, можно было бы баллистический ускоритель прокачать, потому что, как видите, воидры э, не смогут нас обстреливать без, безопасно. То есть, по-любому, бункеры будут защищать даже от воздушных отрядов, которые дальнострельные. Вот это очень даже хорошее изучение. Так, ну что, возвращаемся на мостик. В принципе, тут все мы посмотрели. Я так понимаю. Вот что-то ни на что нельзя кликнуть. Старею. Силы уже не те. Да ладно тебе, Рейнер. Силы еще уже не те. Ты еще будешь воевать очень долго. Ну давайте переходим к звездной карте. Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агри. Зерги атаковали сельскохозяйственную колонию. А ваш предприимчивый товарищ Тайкус предлагает захватить артефакт, находящийся на Монлите священной планете протасов ну начнем мы с Агри, потому что там нужно помочь людям как можно быстрее да к тому же я так понимаю это задание э, как раз идет по порядку Агри была основана доктором бернардом хэнсеном известным своим заслугам в области терроформирования. до недавнего времени колония была одним из крупнейших сельс сельскохозяйственных центров и природных заповедников доминиона Всем, кто... Зерги напали на Агрию. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Ну что ж, поможем. Входящее сообщение. Спасибо, что откликнулись на мой сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джимом. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить. А вот это как раз время испытать наши бункеры и медиков, которых я только что изучил. Нужное вложение оказалось, очень даже нужное. Кстати, наверное, нужно немножко подправить еще графику в игре, потому что, мне кажется, у меня она не на максимум выставлена. Потому что я не настраивал графику, как только зашел в игру. Наверняка по дефолту там стоят какие-то средние настройки. Хотя мой компьютер может на гораздо больше. Так, сейчас. Прошу прощения. Вау, нифига себе, какое разрешение стоит. Это жестко. Ультра, ультра, ультра, ультра, ультра. Высокое. Ну хотя нет, знаете, да, у меня все по максимуму выставлено, даже несмотря на то, что я не настраивал. Либо просто старые настройки, которые у меня были еще до удаления игры, они остались. Так, ну все, возвращаемся. Слушаю тебя. Давайте-ка продвигаемся. Приступим. Отправил тебя огнемет. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерги. Это отлично. Был Пылу шару. Гольца союзников атакованы. Скараю, а термин я. Опишите хорошо, не домогания. Чуть не скончался медик у меня. что слава богу вы прилетели я передам вам управление над основными да. зданиями колонии чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией Команд. так слушаю тебя да пала не совсем там поставили где <звы> нужно Соби. лаборатория мне сейчас как раз таки наоборот и не требуется Так, давайте-ка исследуем территорию. как Бункер. построить бункеры... Вдоль дороги. Но почему у них нет? Когда зерги напали на нас, войска... минералы... Мусли, Им было плевать на судьбу колонии. Сожалею, док. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. Нам предстоит конвоировать колонистов к космопорту, чтобы дать им шанс выбраться с планеты. Так. Из поселка скоро отправится первая группа колонистов. КСМ готов! Ждем подкрепления в виде морпехов. Да, конечно, сильно рано вы начинаете уже двигаться вперед. У армии как-то такого нету. Давай, Но будем не надеяться, меня. этого хватит. Так, сейчас можно Что уже не изучать. Не останавливаемся. Вперед! Не Недостаточно минералов. Давайте. КСМ ки мне нужно сейчас больше всего. даже не так морпехи нужно, как КСМ именно. Есть Недостаточно минералов. Так, давайте хранилище еще не поставим. Готов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, отлично. Я уже дождался. Недостаточно минералов. Резает готов. Недостаточно минералов. Додавить. Так, дошли до нас уже наши... Наш конвой. Резает. Что стряслось? Будет сделано. Резает готов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, тут еще минералы. Опа. Вот это я не ожидал. Но благо пока их не сильно много, поэтому мы справляемся. Тут еще минерал. Ого. Давайте все сюда. ой ой ой, -ой. их прям сильно много? Так, мы справились. Так, а тут еще какая то стрим. Давай, удиви меня! Есть, чтобы что происходит? Не посылайте мешки для трупов. Приказ а? выдан, эсэмп готов. Доехало, да? Доехало. Отлично. Недостаточно весны. Раз дороги. Так, Это давайте возвращаемся выстрелы. обратно, нам Совершенно. нужно. Сейчас будет проводить еще один. Еще один конвой. Да, Давайте да, ставим да, вторые мы не все шоссе. Что будем да. делать? Можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд. Или построить еще бункеры для защиты шоссе. Так, еще давайте-ка поставим хранилище. Следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Давайте пока что будем ходить за... за этим автомобилем, да, за колонистами. потом уже, когда мы накопим достаточно войск, тогда уже сможем, в принципе, ставить и бункеры по всей длине. И не волноваться за каждый там буквально участок. Тут, кстати, у меня были минералы, я не знал. Клана новенького! Yeah. Айсем да. готов. Yeah. Езжайте в космопорт! Быстрее! Так, давайте-ка реактор ставим. Поставим их интеллект. Кому навешать! Айсем Просто... готов! Так. Вооружен! Кому навешать? Давай, удиви меня! Я уже зашли, Ага, вон войска бегут, я их вижу. База атакована. Есть Завершено. Да все, забивайте. Забивайте на них. Давайте-ка сюда идите, так, а, здесь давайте-ка мы тоже ставим реактор, войск моих хватает, да, хватает, прекрасно, сукин сын, так, по а тут еще нападают они, Медиков надо уже. Медиков маловато. Мы их так, кого там стреляете, ребят? Войска союзников атакованы. Пристройка... Это дураки. Завершено. А? Требуются дополнительные хранилища. Да, я понял. ставим давайте-ка дополнительные бункеры тут еще кстати были тоже и там еще какие-то я вижу ресурсы да они теперь подсвечиваются я их не замечал они подсвечиваются у нас кстати есть дополнительная задача взять образец ДНК из залиды не знаю что это такое опа похоже что это и есть из залида Еще одну группу. Так. Угу. Все, у меня все улучшения сделаны. Давайте поставим три бункера. Еще бункер ставь Так, отлично Подождите нас! А где еще одна хризолиды тогда Требуется выходит? дополнительные хранилища Наверное, она как раз-таки находится где-то вот там, впереди Требуются дополнительные хранилища а? Так, еще поставь да, бункер Ну тут три бункера, по идее, должно этого хватать сполна Посмотрим Так, ну-ка Все, отлично а, Рабочий застрял, отлично Блин, они уже тут нападают всех убили. Хорошо. А вот. Берет, давайте. Дополнительные хранилища. Доктор, а, вы... Да, да фиг пока с ним. Давайте здесь защищать участок. База Атакованы. Атакованы. Так, Дребят, там, кстати, получу. подлетели еще и муталистки. Что, с ними тоже нужно расправляться. Зелё... Требуется недостаточно минералов. Недостаточно минералов минералов недостаточно так у меня уже скоро месторождение закончится так а где последний днк я подозреваю что это скорее всего должно быть где-то здесь давайте-ка отправляем да тут всего можно несколько отправить да точно нет тут сильно мало сильно мало мариков они не выдерживают Сэр, мы только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы. Точных координат дать не могу, но эти твари направляются к вам. Уже Придется, значит, уничтожать, короче. Давайте. Будете где-то здесь. очередная группа колонистов готова отправиться в путь. Давайте проходим. Атаку. Отлично. Возвращайтесь. И Выкладывай. Все, теперь можно ставить вот здесь бункер. От... Сейчас будьте нормально место, спокойно. А, -а, а, я уже просто заблокировал. Тут тоже ставьте бункер. Месторождение минералов выработано. Все на месте. Поехали! Погнали. Их так, садитесь в бункер. Ждемся, короче, пока приедет наш челнок. Будем ты? его защищать. Так, здесь какие-то оверлорды летают за чём-то. Аверсиры. Опа, а вот это вот, кстати, нехорошо. Хорошо, что я здесь поставил свой а? на Да все, всех уже убили. А, и смотри, они еще нападают. По всей прям Нападаю. ширине по конвою атака идет. должны выдержать давайте идем вперед да выдерживает держитесь парни убейте бейлинга так все этот конвой спасли отлично Остался, по-моему, последний, я так понимаю. Понял. Так точно, сэр. Есть Месторождение минералов выработано. Ставьте здесь потом еще бункер. Так, ну все, прям вообще защитил я жесткую эту дорогу. Фиг знает, как могут еще прорваться эти зерги, чертовы. Работает столько много умнее. Недалеко от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Думаю, это какой-то подземный зеркаль. Так, это уже интересно. Меня, нидус. Всегда, это нидус, скорее всего. Мои люди почти готовы, командир. Скоро отправляется очередная группа. Точно! Это, скорее всего, Нидус, поэтому защищаем в самом начале теперь наш челнок. Потому что у меня подозрение, что они могут прямо спокойно. Месторождение Сейчас даже на нашу выработано. базу напасть. Месторождение минералов выработано. Hmm? Так, нет, дополнительное хранилище, пока hey мы ставить места. Давай, удиви меня. Давайте установим еще турельки в некоторых Месторождение местах. Месторождение минералов выработано. <Слышит> Дребуются я дальше идти не буду, потому что, наверняка, там база даже дальше зергов. Просто а, это значит, очень опасно. Узнаем. Это очень опасно. Я думаю, разработчики продумали то, что я попытаюсь атаковать их базу. Я поэтому рисковать не стану своими войсками, только сейчас у меня достаточно много. Есть, сэр. Что так, тут уже везде, блин, теперь это сраная. Опа, а вот и Нидус. что ж, Все, минус Нидус. Еще Идем вперед. Можно было бы даже вывести войска, в принципе, из этих бункеров. Но я, пожалуй, этого делать все равно не стану. Потому что все равно последний остался челнок, по сути. Брать, отлично. Давайте уходить отсюда. Там уже справятся и так они. Так, отлично. Не зря установил наши турели. Они уничтожили муталисков. Так, забивайте вообще на этот Мидус. Нужно И защищать наш будет. челнок. Конечно. Конечно. Все, ребята, вы проиграли. Да мы вас всех убили. Все Это было несложно. Идите атакуйте, короче, их базу. Это были последние колонисты. Скорее, улетайте! Всех убили. Но мои люди спаслись благодаря вам, командир. Ну да ладно, такого бы не произошло, не надо мне тут. Кому-то мы зафейли. Без жертв, на сложность все равно не потеряв и не демонтировав ни одно строение. А, ну у меня там было, по-моему, бункер, если не ошибаюсь. Один или два я потерял, там плюс догорели некоторые, поэтому, ну да, я тут потерял все равно строение. Но это на самом деле такая ерунда, так что давайте продолжать. В общем, задание эвакуации была завершена. Красная операция, сэр. Доктор Хэнсон предложила взять ее на время в команду. Думаю, ее знания будут для нас неоценимы. Даже не верится, что я здесь. Спасибо за предложение, Док. Над чем планируете работать? Ну, здесь допотопное медицинское оборудование, да и опыт исследований небогатый. Вот с этого и начнем. Вот как. Ну что ж, хоть научите чему-нибудь нашего Стэтмана. Добро пожаловать на борт. Ты вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять зергам и Доминиону одновременно, мне понадобятся люди. У тебя есть свободные наемники. Как началось нашествие, мои ребята на расхват. Но твой бармен делает божественный майтай. Так что... Конечно, у меня найдется для тебя парочка интересных предложений. Вы сама любезность, мистер Хилл. Ну что ж, на этом мы заканчиваем миссию эвакуации. И в следующий раз мы продолжим о том, что нам дают возможность выбрать даже наемников. А с вами был Веном. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!